привет друзья ребята и у нас такая музыка во... в вначале было а кто знает что она означает так э, гоночный набор мы покупать не будем а эта музыка означает что у нас новый противник выживший мы прошли много много раз вот эти все квесты и у нас третий босс э, босс выживший Посмотрите обязательно выпуски с двумя предыдущими боссами, они у нас есть. Мы сейчас подготовимся к гонке. Так, эту машину не берем, вот эту машинку нашу возьмем. Поставим новое сцепление. Нам осталось улучшить сцепление на два пункта, и у нас будет максимально прокачанный наш Суперджип. Останется фишечки только добавлять. Ну а пока проверим же, какой у нас Суперджип выживший. Кстати, ребята, кто заметил... У нас новое оформление э, лица, головы, я не знаю, женская голова у нас есть. Я тех, кто досмотрит видео до конца, в конце обязательно объясню, почему же у нас такая голова получилась. И что же это за прикол, в общем, такой. А пока гоняем с выжившим, и мы впереди. Давай-давай-давай-давай. Первая медалька, первый заезд, мы пока впереди. Выживший от нас отстал и Довольно много, аж на 3 секунды он от нас отстал. Вот это прогресс. Ну, второй заезд покажет, будет ли ничья, либо же мы выиграем. Так, идеальный старт, и мы сразу идем в отрыв. Круто! Наш супер дизель прокаченный. Все-таки вот эти фишки дополнительные, они дают свое. Ну, ну, мы и так практически на максимальных ä, прокачках. А так, ничего и... Еще и фишечки. И мы опять первые. Ура, ребята, кто за нас болел, пишем. Ура, я хочу знать, сколько вас. Кто же за нас болеет. И какая у нас большая группа поддержки. Пока нам дали маленький чемоданчик, два медальончика. Но ничего, печалиться не будем. Поставим на время. Будем ждать, пока он откроется. А тем временем давайте еще погоняем, поездим. Посмотрим, что же у нас еще впереди. Так, заезд, и у нас три американских соперника. Нам не важно, откуда вы, кстати, ребята, из Америки, из Европы, из Германии, из Англии, из России, из Украины. Мы рады ездить со всеми. А, мы, мы, мы, в принципе, как неконкурентный но все-таки хочется да, занимать первые позиции, и у нас это пока очень хорошо получается, ура, ребята, ура, ура, мы заняли первое место среди э, из трех гонок, сейчас второй заезд, давайте идеальный старт получится, ух, получилось идеальный старт, классно, ребята, я Хочу вам предложить такой конкурс, у кого получается 10 раз подряд идеальный старт, пишем нам в комментариях. Ну, естественно, это для тех ребят, кто играет. А кто не играет, присоединяйтесь к нам. Игра довольно интересная, заманчивая. В принципе, можете посмотреть видео на нашем канале, и вы все прекрасно поймете. А тем временем у нас вторая-первая позиция. Ура! Рекорда нету, но да ладно. Не в рекордах счастья, но ну, в них тоже, кстати. <смех> в первых местах и в рекордах. Вот, э, я напоминаю, у нас челлендж, челлендж. Я думаю, следующее видео мы и будем продолжать наш челлендж. В чем же ж он заключается? Он заключается в том, что мы... Э, ладно, не буду рассказывать, в следующем видео сами посмотрите, сами узнаете. А пока мы... Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй, заговорился про челлендж и разбился. 0 баллов. Но тем не менее, первая позиция у нас по результатам трех заездов и немножко даже очков мы заработали. А пока откроем чемоданчик. Что же у нас там? Денежка, бриллиантики. Так, магнитик, ракета. Ну, нет у нас ни того джипа, ни мотоцикла. К сожалению, нету. но все, впереди. Я неужейкну собираем. Вот суть квеста. Вот вот эти сундучки открываем, в общем. Едем на той машине, на которой нужно ехать, открываем э, сундучки. Кто понял, э, ставим пальчик вверх. Кто не понял, посмотрите, посмотрите предыдущее видео. Я там все объясняю. Вот. А пока погнали. И давайте. Угу, что торта пламя у нас как. Что-то с двигателем, наверное, не то. У нас поломался, наверное, двигатель, поэтому огонь пошел. Ну, вообще не двигатель, <смех>, это у нас улучшалочка появилась, такая очень модная, которая огонь нам дает. А, но, видимо, ее недостаточно, и наш американский друг в шляпе, в такой шикарной шляпе, нас обошел. Второе место, второе место, тоже, в принципе, ничего. Но нужно подтянуться, нужно подтянуться, давай, давай. <связывается> давай, большой пертитель, вперед! Давай, давай, давай! Погнали, погнали, погнали! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! яй яй ай -яй, -яй, -яй, -яй, -яй, яй Не получилось у нас, не получилось, но ну, просто класс! Погнали, погнали! Что же у нас впереди? Погоди, погоди, что впереди? <связывается> впереди у нас третья позиция. Ugh, печальненько печальненько надо наверное все таки улучшать машину ну вообще лучше бы улучшить улучшить свои навыки езды вот а идеальный старт круто Продолжаем наш челлендж идеальных стартов а, я даже уже не заметил сколько у нас их подряд было этих идеальных стартов 10 было или не было стоит нам уже там блютик э, и пальчик вверх ставить в комментариях или не стоит ну, на всякий случай поставим плюсики, поставим пальчик вверх. И вы, ребята, естественно, не забывайте делать то же самое. А тем временем у нас третья позиция. И я объясняю, почему же у нас такая голова. Голова у нас такая, потому что мой маленький сын зажал без меня в эту игру и просто поменял, поменял профиль. А пока подписываемся на канал, ставим пальчики вверх, ребят. Пока-пока.